Здравствуйте, сегодня на повестке Дня Армада, а не коротенько, потому что секретная съемка, не всегда тут разрешают снимать, нам удалось, получилось. Новая серия rv она была в прошлом году но в этот раз она абсолютно обновленная и можно сказать что это новая потому что это не та которая рв в прошлом году и вообще все значит у нее ее можно поделить на две части вот так вот в принципе вот тогда это 86 я и 96 -я, это но ну, это чистый парк там чуть-чуть потолще чуть чуть пошире чуть-чуть поуже вообще вся серия это чистый парк то есть ну зависит только от того катаетесь вы в парке или в целине вот до 96 это вообще четко парк это трассовый парк все по Подготовленные, ратраченные бельветами. Начинаем с 106, 106 и 116 GG, это две новых лыжи. Вот. Ну и при этом они пришли на смену всяким там известным GG, GG 2.0. Все вот те лыжи, которые очень любились нашим как бы лыжникам. Вот это их замена, талия 106, 116. При этом у 116 лыжи еще новинка в том, что у нее носок, вот он такой спун. Как бы это сейчас вообще стало очень модно. Непонятно почему именно сейчас вдруг, вот все вдруг вспомнили об этом носке что вот он нравится. При этом у нее, в отличие от а, аналогов, так как это фристайл-лыжа, она симметрична спереди-сзади. У нее и на заднике тоже спунт. То есть вот такого как бы... Есть только у Армады теперь. То есть есть спунт здесь, спунт там, конта нет у нас спунни, как все положено. Вот, в остальном это лыжа для фристайла, для фристайла в рельефе, на целине, на естественном как бы снегу. Все, толстая, пружинная, очень мягкая, с усилением в середине, для того, чтобы хоть, можно было хоть как-то кататься. Вот, в принципе, вот, вот такая история, пришедшая на замену JJ20 и JJ. Вот, серия RV, фристайл. Все, ищите на тестах, потому что лыжи надо тестить, а не диванить. Вот. Но я думаю, что это будет весело, потому что сюда Армада объединила все свои парковые истории. Единственный парк, который сюда не вошел, это именной парк этого Харламута или Харло, как его там называют, но ну, это вы, вы вы вы выведено в серию сигнатур вот, ну в принципе так и должно быть, это совсем для про, ну, это вот любительский фрирайд, но ну, выбирайте в общем, как вам нравится по талиям, в общем, на, на все цвета фломастеры на вкус все разные, да, на вкус и цвет все фломастеры разные, все, давайте кататься, я пойду покатаюсь, чтобы не пропустить результаты тестов вот этих двух моделей, подписывайтесь, ставьте лайки, пока.